ой это просто праздник какой-то здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта я сегодня в непривычной одежде как видите на мне штаны и обувь теплая волновые чуни и почему это потому что мы лезем высоко сегодня 5 800 хочется быстренько прыг-скок слетать для этого все есть есть планер есть волна и хорошее настроение и ну, это вы каждый раз видите, эти вот эти волны и так далее. Я хотел сегодня рассказать про камеры и предложить э, добыть себе камеры от нашего планера. То есть у нас четыре камеры. Эти четыре камеры мы попробуем каким-то образом реализовать э, подписчикам канала Мечта Летать. Там сейчас будем решать в воздухе. И я заодно вам расскажу про эти все камеры, на которые я снимал. Какие камеры я хочу купить, э, как я хочу вообще апгрейдить планер для съемок. То есть достаточно интересная тема съемки в воздухе. Погнали! Одну камеру я сразу поставлю, это камера, которая снимает э, хвост, это GoPro 10. И вот такой красивый пауэрбанк э, к ней, здоровенный, который позволяет этой камере снимать полный день. Даже два дня она может с него снимать. Э, потому что кучу кадров мы потеряли, например, с Монблана. Сакарный был возврат домой. И маленький пауэрбанк, он уже был, но был маленький. Он просто разрядился на шестом часу полете, два часа выпало. Пока камеры повесишь, это нужно на полет реально минут на 15 раньше э, э, приезжать. Потому что еще нужно для начала стереть то, что снимали в прошлый раз. Вот. А если камера начинает виснуть, а GoPro 10 обожает это делать. Вот это, например, сейчас зависло опять же. Не выключается. Выключение, выключение, выключение. Это мы теряем золотое время. Оп. А теперь не включается. Друзья. Не, не, включается. Включилась. Сейчас я сотру все, что снимал. Потому что на самом деле очень тяжело э, ориентироваться в куче файлов. Там оно когда несколько дней подряд снимает, замаешься. Все, есть контакт. Проверяю все установки. Включаю запись. Отлично. Начала писать. И устанавливаю камеру в гнездышко. Оп. Это обычная совершенно точка крепления от э, GoPro. И она держит камеру на скорости до 250 км в час. Мы проверяли, выше, быстрее не летали. И пауэрбанк на липучке будете смеяться, но это прям опять же все работает. Все, вот так летает вепрь с камерами, и никаких проблем нет. К а, чему меня не устраивает эта камера? Я хочу GoPro 11 поставить, а то что там более квадратная картинка, можно будет брать ракурсы ниже, выше. То есть это именно та причина, почему я меняю хвостовую камеру GoPro 8 на GoPro 11. Снимать контент огонь мне помогает Антон и Денис, они оба сегодня слетают, сегодня у меня два вылета, и в этих вылетах вы посмотрите на их искреннюю радость от полета и слаженную работу нашего экипажа в непростых метеоусловиях, потому что дует ветер порядка 18 метров в секунду у нас будет на высоте 100 метров по плану. А выше все 100, так что поржем немножко. Итак, друзья, вот в такой непрезентабельном виде я. Дело в том, что, чтобы подключить микрофон беспроводной вот такой к GoPro, на который действительно неплохо пишется звук, GoPro... 10, ну и к 11 тоже, нужен вот этот переходник дебильный. Это Вы понимаете, как я выгляжу, как полный идиот вот сейчас в такой конфигурации. Меня это бесит, это все в поле зрения, поэтому я использую медиа-модуль. Но медиа-модуль увеличивает вес без того не сильно легонькие камеры до пределов, когда я уже головой махать не могу. Поэтому у меня один, один из вариантов это использовать в кабине DJI Action 3 по-моему называется. На нее можно сразу воткнуть через USB вот этот вот Модуль радио, и все, и будет дальше писаться звук хорошо. То есть, вот этот вот нюанс я пока не решил, еще как. Медиа-модуль как выглядит, вот так. Вот эта рамка, вот такая. И минус медиа-модуля, он постоянно вот так закрываешь-открываешь, чтобы карточку выкрутить, камеру часто вынимаешь. И в результате у меня два медиа-модуля просто умерло. То есть они перестали работать, писать звук, то есть где-то где что-то обломалось внутри и не работает. Каждый из них стоит 100 евро, как бы, ну, честно говоря, жалковато. Мне кажется, взять, сделать нормальный выход на микрофон в камере было бы очень правильно. Но сам микрофон у меня роди. Вот такой э, прекрасно работает, э, позволяет э, не иметь проблем с ветром, который сейчас дует, и минимизирует шум в кабине, который идет при полете. Сейчас все увидите. От винта запускаем мотор. <реклама> Сяра Виктор Дегуляш, Писто Норд. Погнали. Сейчас чуть увеличиваю скорость Винт пойдет в вертикальное положение найдет И от Автоматическая уборка пошла Очень мне нравится эта функция DG500 Просто планер реально фантастический А вход в волну вон Роторное облако слева висит Оно демаскирует вход волну Сейчас мы здесь наберем сначала В динамике от вот этого склончика И потом бодренько Попробуем перескочить волну Явно Должно все присутствовать в горах. Выпал свежий снег. Мы сейчас на него с большой высоты посмотрим. Время сегодня 5 ноября, по-моему. Денис, 5 ноября? Да. Ага. Хорошо. Сейчас, друзья, видите, как я выгляжу отвратительно с этой вот балалайкой рядышком. Поэтому вот так оставлять, конечно, конструкцию я категорически не хочу. Я понимаю, что это можно как-то приладить в камере, облагородить, еще что-нибудь. Но вес вот этого переходника... Ну, по сути, сопоставим с э, весом медиа-модуля. Если я хочу снимать на GoPro 11, то мне, увы, придется раскошелиться на этот чертов медиа-модуль, ну, хотя с которым я постоянно снимал. В некотором роде он достаточно удобен, то есть на нем сразу крепление под микрофон есть. Ну, нормально. Но вот... Почему быстро вышел из строя видеомодуль? Дело в том, что GoPro 11 периодически висла, вот эта камера, ей не нравилось, то температура, то еще что-то. То есть она вот летом в планере снимать реально нормально не могла. Поэтому, ну, больше там 5 минут, скажем так. И я маялся, то она выключится, то она зависнет, то еще что-нибудь. Перепрошивал ее там много раз и так далее. Мало это помогало. Поэтому... Я однозначно решил от 11 десятки избавиться Говорят, что 11 намного терпимее к перегреву И, наверное, это один из аргументов, чтобы ее выбрать Посмотрим, насколько она там реально терпимее к этому перегреву Более морозоустойчивые аккумуляторы Это важно, потому что восьмерки на хвосте у меня периодически замерзают Посмотрим, выдержит ли сегодняшний полет эта восьмерка так что сейчас буду потихонечку подниматься, чтобы вам было еще интересно немножко за полетом следить. Вот я сейчас набираю потихонечку в динамике, вот наш аэродром, набираю высоту и планирую выскочить в волну. Ну как выскочить, я вам покажу. А, съемка сейчас идет, картинка с GoPro 9, с насадкой такой, пробегла насадка. В принципе, неплохо она снимает. И девятка оказалась более устойчивой по перегреву, то есть она у меня практически никогда не подводила. Никогда не перегревалась. Единственный минус девятки, то что, когда я ее коннектил с микрофоном э, Роуди, то она давала очень мощные шумы. И я все режимы менял, никак это победить не смог. Может быть, надо было очередной раз перепрошить или еще что-нибудь. В общем, я не, не, так и не смог нормально соединить э, девятую камеру с микрофонами. Там у меня есть ролик характерный, там называется «Убийца за штурвалом». И вот там как раз первый раз я пишу на микрофон. Ну, правда, один канал забыл. Подключить и так далее Но в любом случае качество звука там отвратительное Это меня конечно очень расстраивает При хорошем материале плохое качество звука И никто смотреть это не будет Увы Закрылок переставляю на 5 Сбрасываю скорость до 90 км в час И начинается магия Вот посмотрим за сколько мы С Денисом поднимемся на высоты 5800 метров Я думаю это будет достаточно быстро С учетом силы волны И силы ветра как, как ротор выглядит вот прям четко причетку вам его и перед этим роторным облаком как раз стоит волна Денис как тебе нормально красиво да не верится даже смотрел на, на картинки по youtube на видео да в ютубе тут своими глазами мысли материальные да, слушай, ну, посмотри, мне очень нравится смотреть всегда на вот это тут вот, торжество энергии. после как вот это все перемешивается. Одно облако под другое, как это все вот, как котел такой, клокочущий. Клокочущий котел энергии. Я немножечко сдулся по ветру, друзья, так делать не нужно. Вот сейчас, видите, хорошо, как выплевывает вот этот ротор. Вот там восходящая как раз сторона. И вот этот получается такая вращающаяся структура и дальше это все сдует ветром и дальше выплюнет новое что-то вот такими порциями идет вот сейчас на картинке хорошо видно мы летим и насколько у нас наши восьмерки первоначально сдуло то есть вот здесь навигация очень сильно помогает вот еще раз вам картинка на здесь, ротор то что нам помогает увидеть место где стоит волна при этом как вы видите впереди облаков больше это классическое состояние, это от гренобля идет воздушная масса. Она на каждом колбе так вот ее выстреливает, потом она опускается, воздух постепенно осушивается, и дальше в сторону э, так сказать, юга, то есть марсель, Ницца никаких облаков нету. Ну, только что линзочки зажгутся попозже вечером. Высота 2700 метров. Видите, какую мы тут бракобзябру нарезали. И на этой высоте волна подсдохла. Не знаю причин, может быть ветер, ну ветер 47 км в час, внизу даже был посильнее. Бывает, да, так, что на высоте какая-то такая э, локальное уменьшение ветра, и в этом случае волну выключают. Вот я показываю вам ущелье, по которому как раз разгонялся ветер, прыгал на вот этот хребтик, и дальше вот, как крыло следует, вот выплевывает из-под нас роторное облако. Я сейчас пишу на камеру GoPro 9. И пишет родной микрофон GoPro 9, вы можете примерно ощущать, как, как она вот, какой звук и так далее и тому подобное. Ну и как моя морда выглядит, вот есть ли какие-то искажения. То есть на ней достаточно большой супервью стоит режим, и она сейчас снимает на очень большой угол. Вот как, допустим, на максимум выглядит кабина. Да, удобно, когда нужно показать, как их пилотируешь, вот тогда захватывает целиком. А на GoPro 11 будет еще лучше, потому что там картинка будет квадратная. То есть сейчас у нас 6 на 9, по-моему, стандартный вариант видео на YouTube. И когда я снимаю с головного вот этого убора своего, то я или вот так камеру избыточно наклоняю, или слишком сильно ее поднимаю и снимаю небо. Поэтому достаточно сложно понять, сколько же нужно. А когда картинка квадратная, ее всегда можно из нее нужно и можно вырезать нужный кусочек. Это вот одна из причин, по которой я хочу все-таки перейти на камеру GoPro 11. 2800 метров, очень медленный набор, около метров в секунду. Здесь такое часто бывает, вот конкретно в этом месте. Я хочу перепрыгнуть туда, вот, в горе Поттер, и попробовать взять волну там, потому что конечная цель это пик-дебюр с возможностью выйти на пик-дебюре на 5800 метров. Поэтому я принимаю решение покинуть эту гостеприимную волну Переставляю закрылок на 10 А минус 10 градусов И разгоняюсь Все Сейчас моя скорость будет около 200 км в час Конец зеленого сектора я занимаю И стремительно двигаюсь в сторону горы Апотер Которая по идее должна давать более сильную волну Снимает камера GoPro 9 на свой микрофон. Шумы достаточно большие должны быть, потому что ну, ветер, обтекающий кабину, будет будь здоров. Ну и мы вперед лечимся тоже неплохо. Заряд на батарейке остался у GoPro 37% Это очень немного, по снимали мы но ну, может быть минут на 20 То есть, конечно, меня это очень раздражает Короткая жизнь батарейки Говорят, что в 11 вроде как все поприличнее будет И как вариант альтернативный GoPro 11 Я рассматривал DJ Action 3 Потому что по слухам там, ну, и по тестам Жизнь батарейки значительно больше, под батарейки удобный кейс есть, в котором они сразу заряжаются, такой как Powerbank сразу. И вот когда все вот так по кабине валяется, как вы видите, тут и кислород и все, и очень удобно было бы иметь кейсик. И раз у тебя батареечки, раз поменял, с этим всем работаешь. И опять же плюс Action 3 в том, что к ней напрямую подключается радиомикрофон DJI, он тоже вышел новый, классный. И это все вот хорошо дружит, удобно спаривать. Минус единственный Action 3 будет, что не будет вот этой картинки квадратной, с которой можно что-то резать. С другой стороны, там говорят, что в своем классе самый большой угол обзора у камеры. И, может быть, вполне хватит. Хочется попробовать и Action третью и GoPro 11, и GoPro 11 на хвост. И, возможно, я как раз куплю сразу все три камеры и кардинально обновлю парк свой. Заодно будет возможность поснимать и теми теми посравнивать. И подзарядился я от пауэрбанка, вот такой у меня powerbank, замечательный, очень высокого качества. Высота наша 3440 метров и у нас в планах перескочить наверное к пик дебюру, потому что кончается время, которое мы планировали потратить на этот полет, а высота все-таки 3,5 и пик дебюра будет сильно волна, и мы быстро поднимемся вверх, ну либо в общем-то в любом случае достаточно этого будет. Разворачиваюсь по направлению к пик де и ускоряюсь. Переставляю закрылок на минус 10, увеличиваю скорость. И сейчас можно будет сравнить, опять же, шумоподавление вот это вот. Насколько шум очень сильный в кабине. Потому что, представьте, вот за этим стеклышком 200 км в час поток набегающий. И звук и дойдет на самом деле, не столько вот в передней части, сколько немножко сзади. Поэтому очень мне важны микрофоны и качество. Насколько они способны фильтровать вот этот дополнительный шум и нормально писать голос. Если я, как сейчас, максимально приблизил микрофон, по идее, качество должно быть хорошее, но тоже ж не могу я себе его в рот все время совать. А в нормальном положении у меня где-то вот так зафиксирован. Подходим к температуру, обсерватория на его вершине. Представляю, как сейчас страшно парапланиристам, которые представляют, как дует ветер со скоростью 63 км в час такой страшный ротор за этой горой а мы ведь в этот ротор ездим целенаправленно я рассчитываю что где-то впереди будет волна высота 2800 неприятная высота то есть она уже предельная то есть сильно ниже в пик лезть опасно будет очень сильная тряска но деваться мне уже некуда я не хочу дойти до волны и пошли минуса сейчас кстати на склоне хорошо видна тропинка по которой можно было бы подняться на пик дебюр и а на пик дебюре сейчас свежий снег стрелка вариометра на минус 5. Ну, ближе смысла нет подходить, я понимаю, что уже волны не будет. И срочная эвакуация. Уходим. И теперь я попробую еще один вариант. Бывает так, что волна стоит вот между пикдебюром и следующей горкой. Где-то посередине. Но сейчас я отгребу чертей потому что я сейчас ниже склона и нас сейчас будет ковырять я чуть-чуть уменьшаю скорость где-то до 160 чтобы минимизировать ветхое крыло от а бедный вебрь как же по нему сейчас долбит а, и вы сейчас можете кстати оценить насколько GoPro 10 вытягивает картинку стабилизации. То есть, крыло шабуршит в планере все качается а картинка достаточно ровно идет конечно вот эта стабилизация современных планеров камер это огромный плюс который позволяет даже таким непрофессионалам как я более менее адекватно снимать видео и делать хорошую картинку представляете да мы пришли подошли к склонам ничего не нашли там и нашли на приличном удалении от пик дебюра волну такое здесь бывает как ориентир там внизу есть карьер такой характерный сейчас я вам покажу это карьер под нами Делаем круг почета над ним. И летим в сторону аэродрома, потому что я думаю для первого, раз, для первого раза более чем хватит. Как тебе Денис? Сто процентов хватит. Все, погнали домой. 160 км в час, мы над аэродромом переключаем уровень сигнала сейчас минимум А сейчас раз серединка Вот на серединке оставляю Посмотрим, как бы мне кажется, самый надежный вариант Камера на лбу, угол я вроде как подобрал Чтобы было видно, наверное, и ручку, и все остальное Вот аэродром, садиться я буду против ветра Потому что ветер сильный Придется садиться от склона, будет мешать очень солнцем на заходе Я уменьшаю скорость И выпускаю шасси Общайся за бортом, закрылок ставлю на позицию 10, на лейнинг ставить не буду, потому что высокая скорость может быть на заходе и соответственно есть шанс повредить закрылок, то есть его не используют для посадки в синий ветер. Скорость буду использовать 130, поворачиваю в сторону склона и докладываюсь. Сэр Лоботи, танго ромью, даунвинг, лейнлинг ту норд очень тяжело подходить, друзья, потому что его вообще не видно. Так что я отворачиваю от склона, заранее буду подальше от него держаться. Вот что значит все-таки вот это освещение встречное фактически. Чуть-чуть поближе к склону, скорость 150 избыточная. На полностью воздушных тормозах я иду, 140, скорость сейчас хорошо. Сейчас чуть-чуть я тормоза уменьшил, О, совсем уменьшил. Наворачиваю, оп, телу увеличил, оп, да, неприятненько, вот просадило. И сейчас спокойненько буду сбрасывать скорость, лечу, лечу, лечу, лечу, сейчас будет мягенькое такое касание, оп, оп, оп, оп. оп. хорошо, и буду останавливаться сразу за на травочке, оп, красота, Фух. приземлились. Порядок. Столкновение неизбежно. Что же делать? И мы его перепрыгиваем. Минус 7,7 метров в секунду. Офигеть. Вот сейчас вот, да, самый ад не бывает. Ой, а нифига себе как нас Ой. Это просто праздник какой-то. А давайте я вам покажу закат еще раз. Она. А как? И ты показываешь, это браконьерство просто, да, да, это да, это вот убой, можно сказать. Это фото без лицензии.